Мне интересно, где она денег взяла на путевку. Ой, да они не видно, что. Ли? Ну ну видно же, что. Валя, не показывай на себе.